Решил я к Делу тут зайти, посмотреть как у него дела в клубе, но тут прям жара туса, просто угонь все. фас играют баратаны и, ну я не знаю, наверное он восисью выседает на своем троне и кушает что-то такое кол колбасное, может быть бананы, не знаю. Что-то он ест. Дайте вип комнату чуть-чуть приоткроем. Оп. Вот глянем туда. Так. Ого. Опа, опа, он идет. Эк, здрасте. Чего не входим? Входим, входим. Я тут подсматриваю. Да входи уже, господи, видел mm. я тебя уже, спалил. Нет, я в кепке. Ты куда ты спрятал? <свят> как ты спрятал? Э-э-э-э! это моё. <свят> <свят> <свят> Ладно, зачем пришел, собственно говоря? <свят> как зачем я сделал апгрейд своей осилоты R88? Mm -hmm. И хочу, чтобы ты свою Progen сделал то же самое. Mm, да... Хорошо, хорошо. Только проджина это еще надо закузать замечательно. Ну, так, слушай, а где она у нас? Она у нас, по-моему, в легендарных, да? Mm. Я слышал что-то недавно про Формулу 1 и все эти дела. В общем, 3 миллиона пятьсот пятнадцать тысяч. Жесть, конечно, стоит эта тачка. Ну, ладно, что ж уж не сделаешь, правильно? Да. Yeah. Поэтому, пожалуй, закажем. жизнь. Ну что, погнали тогда. Mm -hmm. Я ее, в принципе, на арену заказал. Там как раз можно протюнить машину в самые щи. Mm -hmm. Так, а ты на чем сюда добрался-то, собственно говоря? Я на ней приехал. то есть ты так и едешь на болиде Формулы-1? Да. Кошмар. Так, ну ладно давай посмотрим на твою формулу замечательную. она собственно одноместная и к сожалению в ней нельзя стрелять mm -hmm. ну что ж поделать так что ты будешь живым а -а -а. я буду <с живым это все зависит от того сколько ты раз будешь меня пинать так а где она собственно Опа. вот она не. Быстро. <свист> короче, это Lotus 97T, да, я так понимаю? Другими словами. Ну да. Ой, ладно. Я, короче, сяду за свой Ягуар. <свист> Благо, Ягуар тоже был в Формуле 1. Поехали. Mm. Да. Так, слушай, я по пути хочу заехать и приодеться немного. Ну, как подобает настоящим гонщикам. Ну, давай так и сделаем. Так. И это правильное решение. Ну, по крайней мере, на время нашей формулы можно приодеться. Так, тут у нас есть что-то дешевое. В принципе, не хочу много тратить на комбинезон, поэтому давай в бинку заедем. Фига у тебя прям... Знаешь, у тебя типа лотус, а раскраска Рено. Ладно, пошли. Посмотрим, что у нас есть. О, кстати, тачку уже доставили. Замечательно. Огонь. Так, слушай, а есть что-нибудь тут уже готовое? Сборный костюм. Долговязый, Джон, пошел нафиг. Так. Так. Гоночная классика, я полагаю. Кстати, может быть, да в самом низу по-моему мы как-то закупались И да, мы как-то есть... закупались у меня тоже Деленький. есть так, слушай, ну я тогда возьму красную классику новенькую уже М -м -м. так, единственное, что нужно это закупиться шлемаком а -а -а, где у нас шлемак it, кстати, а, -а, -а еще обувь нужна? понятно так. Ну да. Даже не знаю, что только к этому ко всему подойдет. Макасины или шлепанцы. Да даже спортивная обувь не подходит. Только в кроссах что ли? Универсальные лоферы. Да вообще ничего не подходит, кстати. То есть мы будем только в кедах, да? Ну, походу, да. Ну, в кедах так в кедах, ладно. В принципе, надеюсь, нам <м terceiro> будет удобно. Так, а что пошли макам у нас? М -м -м так, вот шлемы. Слушай, наверное, каска строителя не подойдет, да? Ялки-палки. Шлемы пилотов. Брони шлемы. Так, ну нужно какой-то прям хороший шлемак взять. Байкерский. М -м -м, да я не знаю, я обычный шлем беру. Ты. Пули непробиваемая. Ну, так, так как Байкерский. шлем отражает тебя. Так что нужно взять что-то очень yeah, классное. CDs. поэтому я пожалуй возьму что-то да. белое нападение нужно. а у нас есть еще о есть смерть отлично <1craft Pilcha> возьму его как раз таки Isso. ох елки палки вот это шлемак у меня получился жесть <1actor1> конечно это бело-желтый шлем о ну, может быть, но нет. Надо что-то. И заодно визор опущу. Все, я готов к гонкам. Ну, в принципе. Давай, я хочу посмотреть, что у тебя получится. Я просто в белом, его думаю. Ты так случайно классику не собираешься брать? Наверное, вот так сделаем. Я так и думал, что ты классику возьмешь. Ну, хотя как? Ну, это не совсем классика. Ну, блин, посмотри просто на нас. Капец. Каждому под настроение, да? тевизор ты, просто... кстати, опускать будешь? Под свой И комбинезон. Мух Я буду собирать мух. Ну, собирай мух. Так. О, отлично. Собственно. Заказывать. Да, Ехать-то я уже забыл. Зачиву. А зачем мне ее заказывать? Поехали сразу на арену. Окей, там, там пересядешь. Раз. Да, да, да, да, да. Да, она меня там уже ждет, наверняка в мастерской. Тек. Нам, по-моему, вот сюда, да? Ну да, вот сюда. Тек. Отлично. Ты там за мной поспеваешь? Да. Это хорошо. Еще не все собрал по пути? Почти, но... Но не все. что Это туда рада. оставил. Ну хорошо. Я на урене. А, отлично. Ну давай тогда, погнали. Ну что, офицерк? Собственно, давай посмотрим, что у нас тут появилась и получилось. Мне должны были прямо в мастерскую привести эту тачку. Вон она стоит, смотри. Красная. Красная. Ну да, вон замечательная стоит, красная. О, уже там стоит. М -м -м, да, уже все готово, полностью. Тех. I... Надо ее апгрейдить и срочно. Ну давай. Тех. Рисуй. Ох, возьмем немного броньки. Кузов. О, о, о, о, о, можно без панелей взять. Хм. Облегченный кузов. О, сзади убирается, ничего себе. Mm -hmm. Ха -ха. Ну не знаю даже с прорезями, капец. Поломалось все тут. Пожалуй возьму кузов МК3 для большей аэродинамики. Так тормоза, естественно, супер тормоза. Так передний бампер. Да ладно. Можно так антикрыли менять? Ну ка, если легендари ёлки-палки. Фига себе антикрыло, оно огромно. Но мне это нравится, поэтому возьмем его. Да, удобно тысяч. Так, двигатель, естественно, в четвертый уровень. Глушитель. Я не знаю, есть смысл. Ну возьму турбоглушитель. Может, что-то изменится. Так, раскрасочка. О -о -о -о -о. О. Тут, кстати, поинтереснее, не так ли? мне кажется. Тим Лезард. Ну, я даже не знаю, Проджин. Красным цветом, конечно, они Атомик. интереснее смотрится. Я черный Это просто да. выбирал. О! с вот Ну, в принципе, в принципе, чтобы быть каноничным, у меня Макларен mp 4 2 именно второй реинкарнации. Поэтому возьму Redwood, так как у Макларена всегда был. Э, центральный спонсор главный это Мальборо, так что Redwood тут будет прям, ну самое оно Продвигаешь так. Сиги Ну, типа того Я же не виноват, что в 80-х э, две топовые команды спонсировались кэмл и Мальборо Что ж ты хочешь-то тут? Так Берем металлик и, конечно же, берем инистый белый Не, инистый белый будет слишком Возьму все-таки ледяной белый, потому что он слишком синеватый. А вот ледяной белый прям идеально oh, yeah, подойдет. Ну, это уже полностью Макларен. Mm -hmm. Своей стихией. Прям бело-красный, замечательный. Mm. Так, а что у нас с дополнительным цветом есть? И что это вообще? А, oh. это спойлера? Фига. Не, Прикольно. ну. Понятное дело, что я оставлю красный. Вот вопрос только какой. Потому что все красные тут отличаются от красного, который на ливреи стоит. Ох, жесть, конечно. Ну, не знаю. Придется, видимо, стандартный красный оставлять. У меня в док-цвете была полосочка только. Ох, в спойлере. Так, Спереди, спойлеры. Смотри, теперь спойлеры. Mm -hmm. Укороченное крыло. Прямоугольное крыло. Ох, oh, я oh, какие они высокие. 98 спект. Все равно большие какие-то они у тебя. Елки. Угловатое крыло. атак. так... Ёлки-по, mm -hmm. сколько их! Oh. Сколько их? Подвигалось. О, экстрим. Пожалуй, возьму экстрим. Самое дорогое крыло. Так, трансмиссия, естественно, супер трансмиссия, турбо надув, естественно. Так, что касается колес, они понятно гоночные. Угу. Mm -hmm. О, кромка, звезда ретро. Мне на mm -hmm. самом деле я сначала сделал без кромки, потому что что-то потом думал, посмотрю, как что это такое кромка. И кромка оказалась только чисто с лицевой стороны кромка mm -hmm. вот а когда я полностью покрасил было конечно интересно то что и внутри покрасилась интересно интересно поэтому так, я, я сделал я пока... полную красочку я пока даже не знаю что что что что тут взять <сходят> М -м так Получается, кромку у нас красит только кромку, а полный — полный. Mm -hmm. Ну, возьму тогда звезда ретро за 40 тысяч. Капец, конечно. Цвет колес. Вот тут я не знаю даже. Может быть, какой-нибудь белый поставить? Mm -hmm. Да, думаю, хорошо подойдет, потому что красный, ну, как-то... Не очень, а вот белый будет хорошо конструировать. Ты пока не ставь, ты пока шины посмотри. А шины? Или ты не хочешь? елки палки атомик, фукарую. Хм. Слушай, я даже не знаю, чё бы взять. Но явно не зеленый цвет. Ну понятное дело, у меня мало выбора. И желтый отпадает. Но получается у нас что? У нас получается центральный, опять же таки, поставщик шин это Атомик в игре. Поэтому, получается, возьму Atomic. Естественно, пулестокие покрышки, мало ли что. Ты все-таки белый да. решил взять, не красный. Не, не красный, не хочу красный. Вот. И, собственно говоря, с шинами все. Не буду менять дым или что-то еще. Стекла, что ну вот это интересно, конечно, мне такой забавы не было. Ну типа не знаю даже стоит ли брать. Ну ладно возьму так чисто, чтобы руки не заморала. Так ветровые стекла. А можно его отдельно убрать? И кстати, ну Ох ты, загнутый дефлектор. Опа. Ух ты, ⁇ фига Фигасия, приподнятый mm -hmm. дефлектор какой огромный. Hmm. Не, ну этого явно не было. Oh. М -м. Ладно, возьму загнутый дефлектор. Фиг с ним. Mm -hmm. Так, ну и, собственно говоря, на этом все. Получается вот такая формула. Ну, К... чисто Макларен, Сивенько. чисто Макларен. Ну, давай тогда, выходи за своим замечательным лотосом, а я выезжаю на этом замечательном Макларене. Я побежал. Давай. Ох. Ну, что, вот у тебя тачечка, вот у меня тачечка. Угу. обе замечательные тачечки, ну чё, поехали тогда тестироваться? Поехали только я думаю, тестироваться надо все таки не на трассе но потому что смысл машинам мешать, правильно? Поэтому да. поехали в аэропорт тогда ладно, я за тобой давай слушай, ну едет она, конечно, приятно мягко разгоняется, прям вот не похоже на обычную машину ну да, удобно управлять шеей. Угу. Так. И главное, что чем больше скорость, тем выше, собственно, управление. Опа, ты меня уже догнал. Фигасти. Так, нам вот сюда. Так, мне тут по голове шлагбаум ударил. Ну чё, поехали, протестируем, что у нас по максималочке. Фига ты носишься, я тебе хочу сказать. Прям жесть, как ты быстро носишься. Это вся спойлер. О, о, о, о, тихо, тихо, иди сюда. Так. Только паркуйся осторожнее, а то тут от каждого чиха можно сломать антикравол. Сказал я, и офицерк тут же впилился, да? <связывая> так, ну че, становись прям на линию. Во, все. Ну чё, готов? <связывая> Тогда без ускорителя. Окей, окей. Насчет 3, 2, 1. Погнали! Пиа <связывая> себе, <связывая> <связывая> ну! Я так и думал, у тебя максималка выше моей. Должна быть. Ну-ка долбани ускорите. Догонишь, нет? Конечно, догоню. Хлоба. И перегоню. Ну да, в общем-то, у тебя максималка-то повыше будет. Так. Давай теперь устроим, знаешь, какую гонку? Теперь устроим гонку, где я оторву сейчас, а ты попробуешь меня догнать. А я буду выбирать маршрут. Ты. <свист> Сейчас мы какие-нибудь дерзкие повороты сделаем. Да куда ты. Я не знаю, куда Ты-то знаешь, куда жать, а я. Вот. Поэтому а я, я по тебя и не догоню. Острым... <свист> а я по самым острым поворотам езжу. Но управляемость, конечно, у меня, мне кажется, повыше будет, чем у тебя. Ну давай тогда, ты вперед сейчас поедешь, а я попробую тебя догнать. Да не, надо чисто по кругу ехать, потому что так мы не знаем, кто куда куда повернет, и кто первый поворачивает, он всегда в приоритете, потому что он. Ну это понятное дело, ну давай, давай, давай, давай, гони. Короче, я чисто по кругу. Не, давай прям по этим. Не. Интересно так ты догонишь? Нет, ты же теперь знаешь, куда поворачивать. Ну так я знаю, но только это не решит. На вале ты будешь быстрее, у тебя максималка выше. <свист> не знаю, вот я тебя вообще не догоняю по максималу <свист> Ты вот тупо от меня отъезжаешь. Так, а чё у нас за интересные такие срезки получились? Хм. Да давай уже повороты. Что ты по овалу носишься? Смотри. Смотри, смотри. Я тебя тупо догнал. Офигеть. Это, конечно, жесть полная. Да, вот тут вот, видишь, и закрадывается разница. Даже на такой тачке я умудрился. Ах ты хитрый. Не успел я среагировать, конечно. Ну давай, давай, я тебя догоню. Я более чем уверен. Хотя разгон у меня хуже. Это вот прям. Действительно. А тебе приходится тормозить на крутых поворотах? Ну да, я подтормаживаюсь. Чуть -чуть. Вообще не тормажу. Вот серьезно, я вообще не торможу. куда ты там поехал-то, я Кружит, кружит он уже. Ну, у тебя на плавных поворотах, конечно, преимущество все-таки есть. Но вот если будут шиканы какие-то, то я тебя определенно догоню. Так что, если по максимальной скорости ты от меня и уезжаешь, то на управляемости я тебя просто уделываю. Ну вопрос только, что будет важнее? Все зависит все-таки от, от трассы. Потому что, вон, я на, я на полном газу сейчас поворачиваю. Я даже не отжимал газ. Вот так вот получается, замечательно. Слушай, ну классные болиды, в любом случае, очень интересно они смотрятся. А, ты свернул. Я заговорился и тупо... И тупо проморгал момент. Да, ух Ну, конечно, всегда мы толкаемся. О, осталось только теперь поучаствовать в гоночках, mm -hmm. да? я думаю, стоит уже поехать на гонки тогда. Погнали. И посмотрим, что все-таки получится. И какой подход лучше, с максимальной скоростью, как у тебя, или с управляемостью, как у меня?